Оп, здорово, пацаны и девчули. <смех> Недавно заметил в комментах, что не только пацаны там есть. Теперь не могу, теперь так говорить здорово, пацаны, мало ли что. Так что теперь буду говорить здорово, ребята. <смех> Так, ладно, все это фигня, поехали. Короче, это второй дубль, я только что записывал 30 минут видео и не записался звук, вернее он записался, а короче не с микрофона. Так что мы делаем, мы ныряем в Final Cut и видим мы... Это капец, не записался звук, это просто жопа вообще. Причем причем, что я рассказывал, что у меня что-то мне не нравится, как записывается звук, и микрофон теперь будет немного торчать поближе к, ко мне, потому что у меня тут эхо в комнате. И мне это очень не нравилось, в общем, видос не записался, сейчас буду вот реально, в смысле терпешки, можно позавидовать, сейчас буду второй раз подряд записывать то же самое. Короче, сегодняшнее видео у меня будет про оверлей, я хотел давненько вам что-нибудь подогнать, потому что я смотрю уже какая становится на канале отдача, я рад, что канал находит своего зрителя. И кому-то это интересно, кто-то смотрит, действительно подчеркивает для себя какие-то новые фишки про монтаж. Возможно, даже что-то про видео какую-то тему, когда я рассказываю. Очень круто, меня все это действительно радует, спасибо. Поэтому я хочу вам сегодня что-нибудь подогнать. И сегодняшняя тема будет про оверлеи. Оверлей – это короткие футажи видео до 30 секунд, до минуты, которые можно использовать в видео, накинув их верхним слоем на твой футаж. И убрать основной цвет из этого видео. В данном случае, например, это черный цвет. Вот здесь, если его убрать, то мы видим, что все черное. И он из этого оверлея убирает черные элементы, оставляет только белые. Делается это замена цвета. Да? Субстракт, либо ад, либо Dark. Сейчас, короче, все это объясню, как это работает. И покажу несколько эффектов на примере трех видео. Первое, это у нас будет небольшой свадебный танец. Такой свадебный лук приятный. Второе, такое более гранжовый какая-то история олдскульный э, такой как будто мы смотрим старый телек третий видос третий отрывок видео это у нас э, 8 миллиметровая кинопленка покажу где взять э, в эффект. Такой стандартный. Все это можно сделать на самом деле стандартными эффектами, которые есть в Final Cut. Короче, ла, много текста. Все, погнали. Первое видео. Я сейчас вот все вот так вот удалю. Нафиг. Итак, первое видео. Это у меня отрывок свадебного танца. Я тут летаю на стабилизаторе. Что-то тут э, танцуем. Прекрасная пара, прекрасная невеста, красивый жених. Все как положено. Все очень красивые, все довольны. Для начала мне нужно это видео замедлить. Чтобы это сделать, нажимаем Command R э, и видим, он нам показывает шкалу. Сейчас в данный момент это видео у нас на 100% скорости. Мы видим такую штучку, нажав на которую мы можем замедлить, убыстрить либо кастомизировать скорость в этом видео. Перед тем, чтобы так сделать, если ты не знаешь если, например, ты монтируешь чужой материал или ты не помнишь, в каком fps ты снимал, жмешь и здесь вот в видеоинспекторе, нажимаешь на вот эту кнопку I и смотришь его информацию. В данном случае он снят 4К 50 fps, что позволяет нам замедлить это видео в два раза без потери качества. Но если даже у тебя видео вдруг снято в 25 fps, но ты все равно хочешь его замедлить, Final Cut может позволить тебе это сделать. Давай посмотрим. Сперва замедлим его в два раза на 50. Видишь, как все плавно у нас, без потери качества. Все очень красиво смотрится. Это на широкоугольный объектив. Смотрится классно. Но если вдруг я решаю замедлить еще больше, например, на 50%, а скажем, на 35, при проигрывании мы видим, что появляются какие-то стрёмные дергания. нам это не нравится, естественно, такой кадр никуда не заходит и мы его не используем. Это происходит из-за того, что конкретно сейчас ему не хватает кадров, короче, ему не хватает кадров и появляются вот такие вот дергания. Для того, чтобы это избежать, в Final Cut предусмотрено автоматическое добавление кадров, дублирования. Нажимаем вот сюда, где у нас настройки скорости и здесь в Video Quality, в Video качестве, выбираем не Normal, а Optical Flow. Для того, чтобы нам посмотреть результат, выбираем клип, нам нужно его прорендерить. Чтобы прорендерить конкретно этот отрезок кадра, нажимаем горячую клавишу Ctrl R. Видим, что у нас пошел рендер в левом верхнем углу. Ждем, пока он закончится. Рендер закончился, все окей, смотрим, что получилось. Видишь, насколько плавно стало, насколько медленнее стало движение. Но если приглядеться вот сюда, вот вплотную на ее руку, то мы видим, что появился небольшой смаз. Вот этот как бы Final Cut добавил кадров. В некоторых моментах такое допустимое, если там у тебя какой-то быстрый шот. И это можно использовать. Если у тебя небольшое движение в кадре, это также можно использовать. Например, если ты снял 25 fps, замедлил два раза. Окей, делай так, пользуйся. Знай просто, что такое можно сделать, что существует такой вот Optical Flow. Дальше, что мы делаем? Нам нужно скопировать этот клип с зажатой клавишей Option. Просто поднимаем его вверх, передергиваем. Передернули. Все, подняли его вверх. Подняли его вверх и клавишей V горячей затемнили его, убрали. Сейчас объясню, почему. К нижнему клипу мы применим эффект. Он есть стандартный, разворачиваем его. Находится он во вкладке Looks И называется он Dream. В переводе, если не ошибаюсь, мечта Так, все, перекинули его Видим, что у нас видео покрасилось какой-то такой непонятный цвет Но мне не очень нравится на 100% Маут, вообще ко всем эффектам Я стараюсь вот этот маут а, Регулировать, это его Насыщенность, насыщенность эффекта В данном случае мне хочется сделать чуть поменьше Поэтому я убавлю Где-то примерно на 60% От 60% до 70% Норм там дальше поэкспериментируюсь, дальше что мы делаем? Активируем наш верхний клип, и к верхнему клипу мы применим эффект Blur, который находится во вкладке, как это ни странно, Blur. Вот здесь тоже во вкладке эффектов, и нам нужен гаусс. Чтобы так долго не искать, если ты знаешь название эффектов, можно нажать просто сюда в All и просто набрать гаусс. Вот он нам сразу же выдает гауссенблюр. Перетягиваем его на верхний клип, на верхний футаж. Видим, что у нас все в расфокусе становится, ничего не видно, но нам это на руку. Я хочу еще больше увеличить расфокус и делаю его до 100%. Смелее, не бойся экспериментировать. Дальше теперь, когда мы сделали на 100% Блюр, нам нужно понизить опасности но не в настройках. Гауссона, а в настройках вот здесь в композинге в opacity, уменьшаем opacity и видишь какой получается эффект, такой вокруг невесты, вокруг жениха становится такой небольшой ореол. Так, смотрим что получилось, видишь как все плавно и у нас присутствует вот такой ореол как по мне, так это выглядит очень интересно. Иногда такие эффекты можно применять. И причем они делаются очень easy. Но и видишь, что такой шлейф типа остается от нее. Очень круто вообще. А? Смотри, как классно. Здесь можно поиграться с опасностью, там дальше разберешься. Но нам как бы и этого мало. Сейчас я хочу применить сверху вот этот оверлей. Обратимся к моей папке для монтажа. Моя секретная папка. И здесь у меня есть такой вот папка Anamorphic Flair с бокет. Это такое типа контровой, контровой, контровой. <смех> замиксовал. Это такое всякое разное контровое свечение. Просто перетягиваем его на наш футаж, кидаем его сверху, ставим скиммер в конец, команд Б, обрезаем его, удаляем, все он не нужен, расширяем его на всю, на всю катушку его расширяем. И вот здесь во вкладке Blend Mode такая штука, которая нас как раз таки управляют вот этими оверлеями. Здесь я бы предпочел нажать ADD, то есть он убрал фон этого оверлея, оставил только свет. Видишь, какой-то момент он появляется, как будто бы нам сверху фонариком подсвечивают. Еще очень в тему там сзади вот а, прожектора, что у нас дает мотивацию по свету, как будто бы на самом деле там а, у нас камера дает вот такой... Анаморфный блик, короче вот такой эффект Все, на Яндекс диск его тебе прикреплю Погнали дальше, не будем терять время Дальше я взял фонарный футаж Вот здесь мы с моим дружбаном Пытаемся поднять какое-то гигантское дерево На берегу Охотского моря У нас естественно ничего не получается, потому что Дерево во-первых очень длинное А мы короткие, во-вторых оно весит нереально много Но не в этом суть. из этого мы будем делать Такой гранжовый лук Для этого нам понадобится сделать его немного контрастнее Нажимаем сюда в цветокоррекцию, да, вот коррекцию да, здесь немного приспускаем тени, высветляем хайлайтами для того, чтобы получился контраст. Дальше нажимаем эффекты и здесь мне хочется достать такую штуку, которая находится во вкладке также Color Называется она Colorize, Colorist. Да? И она придает нам такой оттенок, то есть все highlights у нас красится каким Вообще весь кадр у нас подкрашивается каким-то цветом. Здесь мы можем выбрать два оттенка, каким у нас подкрасится. В данном случае я хочу, чтобы у нас подкрасился он а, вот таким серым, а второй каким-нибудь а, типа желтым вот таким. И у нас уже становится такой лук под старину. все это сделалось только лишь... Одним вот этим колорайзом. Далее я хочу на него накинуть какую-нибудь из папки 35 миллиметров Film grain Это вот такие вот всякие, тоже под старину, какие-то царапки, да. Какие-то вот такие вот штуковины. Просто берем, накидываем ее сверху. На самом деле для чего я это сделаю? делаю, вроде бы все как бы очевидно, все понятно, есть оверлей, можно его накинуть. Я просто хочу с вами заделиться, у кого если их нет, вот этими вот а, несколькими видами оверлеев, показываю где они применяются. Дальше накинули сверху, здесь в вкладке blend mode убираем его, ставим add и вот мы получаем как будто бы все это мы сейчас видим по ВХС, по старому телевизору. Какие-то два типа пытаются украсть. С Ходского моря а, гигантское бревно и утащить его с собой домой. А, итак, третий футаж, который мне хочется показать и применить к нему оверлей. Это как будто бы у нас под пленку, а под 8-миллиметровую пленку. Также все у нас есть в Final Cutе. Мы сейчас просто в два клика все это сделаем. Выделяем шот, открываем панель эффектов. Здесь у нас есть такая штука, Style Eyes. Вот она, вкладочка это наша. И здесь есть такой эффект под 8, супер 8 мм, Да, есть там 16 мм, 32 мм. В данном случае у нас 8 мм. Здесь можно еще немножко добавить. Видишь, он делает такую вот черную виньеточку. И делает такой вот приятный... Такой красноватый, маджентовый Что ли, лук да, Как будто бы у нас тоже под старину Дальше хочу, чтобы здесь оказалось такой кусок Как бы кинопленки И мне понадобится также в папке для монтажа В папке Film Dust and Scratchers Вот такой вот Репитер, как будто бы с пленкой Также переносим его просто сюда Кидаем его поверх Нашего футажа, Command B вот Здесь обрезаем, лишнее удаляем И здесь аналогичным образом во вкладке Blend Mode наш вот этот оверлей, наш футаж. Убираем путем, например, субстракта. Да? Видишь, что происходит, какой эффект. Либо просто от... он оставляет такие серые вот здесь тени. Оттеняет его. И светлые участки этого Overlay видно. Также можно выделить все. Ctrl-R, прорендерить. Как он применился. Ждем, пока закончится рендер. Слушай, я не убрал бумагу. Я тут занимался предметкой, и у меня вот крафтовая бумага осталась. Надеюсь, она тебя не очень напрягает. Все, рендер у нас подошел к концу, и вот такой у нас получился винтажный лук. Дальше можно еще более его завинтажить, добавить какой-то кроп, да, вот здесь. Вот так, и еще добавить сюда царапки из папки 35 миллиметров. Также кинуть поверх и во вкладке Blend Mode нажать Add. Короче, вот что получилось. Получается вот такая штука. На самом деле поэкспериментируешь. Дальше не хочу углубляться, как настроить, там что-то там сделать. А, применяя такие оверлей, на самом деле ты должен по максимуму свою задействовать фантазию и уже дальше экспериментировать с ними и делать какие-то интересные луки, интересные кадры. Я просто хочу с тобой ими поделиться. значит Я, я оставляю по ссылке в описании вот этот репитер, если какой-то из этих цветных будет, тоже напиши. Потом я оставлю из 35-миллиметрового грейна, здесь каких-нибудь несколько. И из папки Anamorphic Flares тоже какой-нибудь боке. Все я их тебе не буду закидывать, только лишь потому, чтобы ты, во-первых, не выбирал, не думал, какая тебе нужна, потому что их слишком много, ты будешь больше времени тратить на выбор какого-то футажа. Я лучше для тебя выберу сейчас, отсортирую и прикреплю по ссылке в описании, в облаке все, скачиваю, пожалуйста, не стесняйся. На самом деле за эти все а, какие-то эффекты я где-то их тоже сращивал, за какие-то я платил, какие-то я покупал. Теперь пришло время поделиться с тобой, потому что я вижу какой есть на канале отклик, это еще раз повторюсь, очень приятно, спасибо вам. Поэтому вот пользуйтесь этими оверлеями, делайте всякие разные луки. А на сегодня, пожалуй, все, что вторая попытка у меня была записи, капец, первая не получилась, микрофон не работал. На сегодня все, так что больше монтируй, больше снимай. Где моя крышка от эффектива? Вот она, не Panasonic, и...